А что такие громадные? Привет, Приветики. Ой, морковку у нас там стоит. Дайте морковку ребенку. Я даже с первого не больше двух. Одну, одну, одну, одну. До всех. Так, так, так, Ой, у них на пол. У них тут даже пола нет, они почти все ходят. Да, что замерзли. Пока черпачка не больше двух лет а я думала, у, у нее больше двух не морковок можно. Да, папа же сказал, не видео нельзя снимать. Не надо, не получается. Анечка, кошечка, кошечка, кошечка, кошечка. Борьба за морковь. А у вас вон там еще одна морковка. Забирают. Тихо. Привет. Леня, почему она вышла? Она не привязана?